Мы с вами говорили, что Нагорная проповедь включает в себя величайшую молитву христианства и, можно сказать, одну из самых великих всего человечества, больше И обращали внимание на то, что в этой молитве все прошения от лица братства, от лица общины, от лица будущей церкви. И ни одного нет прошения от первого лица единственного числа человек не обращается к Богу ради своих нужд и даже хлеб наш насущный дашь нам днесь опять нам и наш хлеб. Почему это так? В древней иудейской традиции тоже большинство молитв высылалось от лица народа или общины. И даже существует древнее изречение, согласно которому человек, молящийся от себя и о своих нуждах, вообще не молится. Молитва это не достигает небес. С чем это связано? А со смыслом и сутью всей Нагорной проповеди и даже всей вообще деятельности Иисуса Христа на земле. Да и не только на земле. Его учение как раз состоит в том, что первозданный Адам, созданный в единственном числе, это совокупность всего человечества. И апостолы прекрасно знали это, понимали и воспроизводили. Вы помните знаменитые слова «как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Это корень, это источник, это суть всего, единство всех душ. И если мы говорим по традиции, осознавая эту истину, что Церковь есть тело Христова, то мы должны посмотреть шире и глубже. Вся совокупность душ человеческих – это потенциально тело Христова. Поэтому то, что происходит с одним человеком, не безразличны для всех и для каждого, и тем более то, что происходит со множеством, не должно быть безразлично ни для кого. И когда мы дальше читаем молитву «Отче наш», то находим там такие слова «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и остави нам долги наши, якоже и мы прощаем должником нашим». Что это такое? Что это за закон такой? Закон зеркального воздаяния. А это один из основных духовных законов вообще. Мы находим у апостола Иакова такое уподобление: закон подобен зеркалу, помните? Закон подобен зеркалу. В каком смысле? Да то, что ты совершаешь, происходит с тобой самим. Сейчас, духовно, или потом физически, но время не имеет значения здесь. Воздаяние приходит равное. В притчах Соломоновых читаем мы как в воде лицо к лицу, так и сердце человека к другу его. Потому что отражение в другом это суть всего. Что же делает Иисус Христос на горной проповеди, всем своим служением на земле и вообще в масштабах вселенной? а Он устраивает Отцу Своему, Всевышнему Богу, обитель в нижних сферах. Мы читаем в Откровении Иоанна все скиния Бога с человеками, и Сам Бог будет обитать с ними, и отрет Господь всякую слезу с очей их». Только тогда прекратятся слезы, когда восстановится единение Людей друг с другом и человечество с Богом. Потому что разорванные, разрозненные, разделенные, изгнанные из общения с отцом своим дети постоянно плачут от этого или от того. Вот это вот единение душ включает только ныне живущих, ни в коем случае, все души, всю совокупность душ, от духов праведников, достигших совершенства, и до душ самых, падших грешников, находящихся в аду. Потому что тело без любого своего органа, без любой своей части недостаточно, оно страдает, и тем более страдает эта часть, отторгнутая от целого. Душа, разлученная с Богом и с единением духов человеческих на земле, в небесах и в других местах, мучается. Но как же доставляется Всевышнему вот эта вот обитель в Нижнем мире, в людях и среди людей? Наиболее ясно, вроде бы, говорит об этом любимый ученик Иисуса Иоанн. Это первое послание Иоанна, 4 глава, 12 стих. А там говорится так, «Бога никто никогда не видел». Смелые утверждения, правда? Если мы к апостолу Держнем отнести такое определение. Бога никто никогда не видел. Но ведь видели, посмотрите. Исаий видел Бога, сидящего на престоле, 6 глава. Ризы Его заполняли весь храм, потому что вообще все сущее это как бы складки или полы одежды Его, да? Небеса и земля – суть облачения Божественного Духа. Лиза его весь храм заполняет, как же он не видел. И видит Господа, сидящего на колеснице знаменитой, именуемой э, в древней традиции Меркава и э, ведомой ангельскими четырехликими существами. Видит Даниил, сидящего на престоле, ветхого днями, пред которым проходят тысячи и тысячи и миллионы служителей. Авраам видел Бога. Да много... Упомянем таких случаев. Моисей и старейшины зашли на гору Синай и видели Господа Бога Израилева. И под ногами Его нечто голубое, подобное небесам, чистое. И вдруг наиболее посвященные величайшие тайны мира, любимый апостол Иисуса Христа говорит, Бога не видел никто, никто и никогда. Как же так? А дальше он объясняет. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. А потому что все, что видели внешними очами, в видениях, в откровениях, во снах, величайшие пророки, працы, мудрецы, это не то видение о котором говорит здесь апостол Иоанн. Это видение, по-русски говоря, потому что видеть в духовном смысле – это совсем другое, чем видеть в смысле физическом. А даже пророческое видение – оно как бы физическое, правда ведь? Вот видел я сидящего на престоле. И вот Исаия испугался, он убоялся, он полниц и закричал – горе мне! «Погиб я, потому что я человек грешный, и живу среди народа грешного, уста мои неочищены, и я увидел царя, всемирного Господа Бога». А ведь Бог есть любовь. Истинное видение есть соединение в любви с Ним. Кто же может созерцать Бога истинным образом, кроме любящего? И в этом смысле Бога не видел никто никогда, невозможно Его увидеть внешним образом, не приобщаясь к свету и любви Его. Но если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. Вот это то, что созидает на земле Иисус Христос, обитель Богу в нижнем мире, среди нас. Вот тогда. Всякое око узорит Его Всевышнего. Вот тогда Он будет обитать с нами и отрет всякую слезу сочей наших. Когда? Когда мы все объединимся любовью и поймем, что самый падший человек, самый грешный, достойный ада и даже обитающий в преисподней нуждается в еще большей любви. Потому что там, где сухая почва, там, где засуха, туда направляют умные оросители-каналы, несущие воду. Невобильные реками районы прокладывают каналы. Пустыни более всего нуждаются в рожении. Душа, лишенная любви, страдающая, злая, ожесточенная, более нуждается в любви. Но это же есть учение на горной проповеди. Любите врагов ваших. Это же и есть учение на горной проповеди, где в молитве «Отче наш» ни разу не упоминаюсь я, а только мы. «Отче наш, дай нам хлеб насущный, прости нам, но не мне же». Так вот, закон зеркала, закон отражения. Первый раз здесь мы его встречаем именно в молитве Отче наш. И остави нам долги наши, якобы мы оставляем. Прости нам долги наши, как и. Мы прощаем должникам нашим. Значит, с нами будет поступлено точно так же, как поступаем мы. Но дело в том, что это великое изречение или эту гениальную формулировку одного из основных духовных законов мы можем воспринять, прилагая к своему эгоистическому я. А мне будет лучше, если я прощу, потому что мне за это простится. А можно воспринять изнутри вот этого великого целого единения человеческих душ, их единства в Боге, единства разрушенного, из которого огромное количество душ выпало, отпало одни предательски, изменив Богу и людям, другие по каким-то своим другим прегрешениям вследствие других своих проступков. Это единство разрушено. И приходит Мессия, чтобы его восстановить и создать Богу обитель в Нижнем мире из единства, объединенных в любви наших душ. Ну, мы, конечно, удивляемся, вот две лет прошло. Вот прошло три с половиной тысячи лет со времени Откровения при Моисее Синайского законодательства. И изменилось ли что-либо кардинально? в смысле взаимного приятия людей, умножения любви с тех пор или со времен распространения Нового Завета. Мы видим, что на земле войны, ненависть, революции, взаимное отвержение на уровне человека, семьи, племени, страны, континента, партии, социумов, наций, религии и т. Но мы же не видим его. Апостол обращает наши глаза. В вершине той горы, у подножья которой мы стоим, и говорит, что нам предстоит взойти и подняться на эту гору, на вершине которой обитают духи праведников, достигших совершенства, за все это время истории заключение Нового Завета, прошедшее, заключение Синайского завета, миновавшее, Огромное количество душ очистилось, взошло на гору, они непрестанно молятся о нас, они составляют часть того единства человеческих душ, о котором и идет речь. Может быть, составляют голову того организма, мозг того организма, который называется человечеством, продленным во времени и пространстве, Все целости человечества, может быть, составляют сердце того человечества. Так или иначе, вот этот великий процесс очищения, единения, происходит. Но мы находимся здесь, в самых, можно сказать, неблагоприятных обстоятельствах, где души, наиболее нуждающиеся еще в очищении, в обучении и так далее, проходят свои уроки в разных местах, от земли до преисподней и иных пространств, о которых мы не ведаем. Так или иначе... Закон зеркального отражения. Прости нам, как мы прощаем. Вот этот закон изложен в Евангелии от Матфея, в 18 главе, очень наглядно. Там рассказывается притча, всем нам известная, много раз нами слышанная или прочитанная, которая звучит так. Глава 18-23 стих «Посему Царство Небесное подобно Царю, Который захотел сосчитаться с рабами своими». Смотрите, вот само выражение «Царство Небесное» очень многозначно и многогранно упоминается. Что это вообще «Царство Небесное»? То оно придет, приметным образом, то оно не придет приметным образом, оно внутри вас есть или внутри вас, то оно подобно царю, царство подобно царю, смотрите, да еще который считается с рабами, то и судит их и устанавливает правильные отношения их между собой, то еще как-то иначе, какое многогранное понятие этого царства, мальхут шамаем, басилеет он уранон Царство Небес или Царство Божьего. Так вот, здесь оно подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. 10 тысяч талантов – это примерно так, э, как бы это, ну бюджет, может быть, годовой, двухгодичный бюджет небольшого государства того времени представьте себе, что такое частному лицу столько отдать видно, человек был очень богатый, но промотался как он вообще оперировал такими огромными сумм, суммами 10 тысяч талантов, взял у царя на какое-то видно безрассудное предприятие ну, допустим, на поход по морю за заморскими товарами и корабли утонули или что-то еще произошло в общем, он все это выбросил на некую безрассудную авантюру а как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. А страшно не становится нам, когда мы это читаем? Мы же хорошо понимаем с самого начала. Речь идет не о земных государственных делах, а о наших душах. Кто этот царь? Господь. И всегда царь это Господь в их притчах. А кто этот человек? Увы, это я, ты и мы с вами. Потому что долги наши пред Всевышним неисчислимы. И вот то, что мы задолжали, отзывается неблагоприятно, а порой и ужасно не только на нас, но и на наших близких, Правда? если мы не исправили эту черту своего характера. Вот сказано в одном месте у Луки, прости нам грехи наши, а у Матфея в другом месте долги наши. Долги это грехи. Вот мы не исправили какую-то черту нашего характера, кто страдает. И страшно страдают наши ближние. И царь велел продать в рабство, высокое рабство того времени. Это не то милосердное рабство, которое предписано Божьим законом через Моисея. Знаете, вот если раб попал в долговую зависимость, то он пусть работает шесть. Лето, на седьмой выходит он даром, его снабжают всем, и, и дают участок земли, и он опять свободный человек. Это по закону Божьему, по Торе так. При том, это седьмой год, знаете, когда наступает? Не со времени порабощения, а каждый седьмой год в вот, цикле хронологически является субботним. Как есть седьмой день субботы, каждый седьмой год субботний прощаются все грехи мы должны простить каждый ближнему, следовательно, раб ничего никому не должен, становится свободным человеком. Если он попал в рабство за два года до субботнего года, то всего лишь два года и проработает, а за год и за полгода и так далее. Это более страшное рабство имеется в виду. Это рабство эленско римского характера, скорее римского, даже у эллинов некоторые расслабления были. Время раба можно было по закону лишить жизни, притом любым способом, четвертовать как угодно. Особенно в дальних провинциях, где некому было жаловаться, а, допустим, эти э, прокураторы или префекты э, были куплены местными богатыми владельцами, как сейчас вот, там, губернатор купали, Он, Они будут молчать, когда над рабом будут издеваться, э, мучить его, пытать, куда-то там продавать на галеры и так далее. Понимаете? Значит, вот на такое рабство, а ведь Иисус Христос говорит во времена оккупации Иудеи Римом, когда римские законы главенствуют, вот на такое рабство был обречен должник. Продать его, а каково смотреть, как продают жену и детей. Это как? Вот сюда же самому ведь страдать намного. Но что делать тому человеку? Тогда раб тот пал, и, кланяясь ему говорил, государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу. Он пал на землю, лобызал ноги, лобызал прах, понимаете, под ногами. Царя, который волен распорядиться его жизнью, смертью, свободой и душой, можно сказать. Шире, посмотрим, да, душой, потому что царь это Бог. Тогда раб тот пал. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Вот небось обойдешь все малые и большие страны времен земной жизни спасителя и не найдешь такого царя. Это тогда Нерон был, Тиберий, там все вот эти были примерно в это время, да? В Риме. А какие были цари в мелких эллинистических государствах в море, тоже нам хорошо известно из древних историков, найдешь ли такого доброго, благочестивого, такого милосердного, который только увидел слезы раба своего, его раскаяние, его обещания умилосердился и все простил. Он даже не отложил выплату. Но всему, всевышнему царю что стоит простить он есть любовь он прощает как только тот обратился простил отменилось страшное рабство его издевательство над его женой и детьми в рабстве рабство было пожизненным и вдруг он оказался свободным человеком вышел на вольный воздух вдохнул полной грудью и кое-кого там увидел кого же он там увидел Раб же тот вышед, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев. Ну, я сказал, вот мы говорим, увидел, нет, нашел. Если бы увидел, он пошел, находит человек то, что он ищет. Не случайность, пошел и сейчас же направился к дому или к нахождения, к огороду, допустим, того бедного человека, который у него взял сто динариев. Десять тысяч талантов и сто динариев. Понимаете, 10 динариев это примерно так меньше, ну так, это для богатого человека недельные расходы в его доме. При этом интересно, когда он удал эти 100 динариев, когда был очень богат, он у царя занял 10 тысяч талантов, вел огромную торговлю или какие-то другие предприятия, там, понимать, совершал, предпринимал какие-то дела. Ну, какую-то подачку дал бедному этому своему знакомому другу. 100, 100 динариев. Что же он сделал? Он его нашел, прекрасно осознавая, что только что избавлен от положения хуже смерти. Потому что еще в Древнем Египте, помните, рабов называли как? Живые, усопшие, живые мертвецы. Это люди, которые не только умерли для социальной жизни, но и, так сказать, в аду находятся, еще мучают. Лучше умереть, чем в таком рабстве быть. Так вот он избавился от этого, тотчас побежал, и что сделал? И схватив его, душил, говоря, «Отдай мне, что должен!» Почему-то царь не простер руки свои, чтобы его немножко так-то за горло подержать. Подушить, так придушить, понимаете, что он стал задыхаться и поклялся, что вот отдаст на днях. Душить стал, не сказал по-человечески, не попросил, не предложил отдать скорее. Нет, стал его душить. Но это совершенно зеркальное положение. И Иисус Христос неоднократно в притчах и в поучениях показывает вот это зеркало закона, закон подобен зеркалу. Абсолютно человек отражается в ближнем своем, ситуации зеркальные, что случилось потом, как и мы прощаем должником нашим. Простил он, что потом случилось? Тогда товарищ его пал к ногам его, умоляя его, и говорил, потерпи на мне, и все отдам тебе. Ну подождите, это же абсолютно то же самое. Это абсолютное отражение. Он находится в положении царя, только никакой не царь. Тот падает к его ногам, но он не достоин того, чтобы к его ногам пали за такую малую сумму. Да? да он не имеет даже никаких царских прерогатив, чтобы взыскать с того, что он может сделать. Физическое насилие применить. Душить его, бить. Наверное, его сильнее. Так это Физически. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долго. Что-то он сделать сумел, да? Он, наверное, подкупил стражу, милицию, полицию. что того схватили посадили в темницу. Пока не отдаст долго. Товарищи его, видевшие пришедшие, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. А кто эти товарищи? Есть у нас такие товарищи, которые ходят вокруг, все замечают и потом как бы докладывают о нас. Это такие? Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Есть ангелы злые, ангелы мщения упоминаются в Писании. Так весь мир полон невидимыми интеллектами, полон невидимых э, сотоварищей наших по бытию, которые гораздо могущественнее, прозорливее, и присутствуют вот здесь сейчас, уверяю вас, в немалом количестве. У каждого есть ангел-хранитель, есть еще многие другие. Они сообщают Всевышнему, да он и сам видит. Нужен ему кто-нибудь, кто доносит, там, это осведомляет его, нет? А почему что тогда товарищи пошли и сообщили? Ну, чтоб, чтобы нам яснее было. речь идет все-таки о земном царе. Он-то не присутствует вот при этом издевательстве над ближним со стороны прощенного должника. А очи Господни на всяком месте, говорит нам переточник, царь Соломон. Очи Господни на всяком месте видят добрых и злых. Ну, вот может быть, очи Господни сообщили ему. Тогда государево призывает его и говорит, злой раб, весь долг тот я простил тебя, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя. И разгневавшись, государево отдал его истязателям, пока не отдаст ему вс всего долга. Обратите внимание, Господне прощение, прощение небесного царя условные. Мы вот думаем, там человек исповедовался, причастился или что-то еще, там помолился. И прощен уже никогда ему не вспомнится. А ничего подобного, видите, вспомнилось. Также сказал, я прощаю, весь долг прощен, весь, ты мне ничего не должен. Стоило тому человеку выйти и поступить с ближним иначе, по злобе своей, по непрощению своему. Как весь прежний долг вменился ему, мало того, царь его еще истязателем отдал, так бы он сидел в темнице долговой или где-то такое под домашним арестом. Истязатель – это кто? Понимаете? Значит, условное прощение. Только условное прощение тебе прощается до тех пор, пока ты не сделал то же самое опять. Когда ты сделал то же самое, то тебе вменяется прежнее, прилагается наказанию твоему, да? но если человек воровал, его условно простили, то где-то это записывается, когда он в следующий раз бывает пойман на том же самом, то что ему срок удлиняют, да? условия пребывания ухудшают. И точно так же оказывается в нашей жизни. Вот это самое зеркало. Вот этот великий закон взаимности, великий закон любви, всепрощения, единение всех душ увиденный с обратной стороны, и нам его Иисус Христос показывает с обратной стороны, предназначенным для самых низших состояний нашей души, для самых, так сказать, негодных состояний, для тех состояний, в которых пребывает, увы, подавляющее большинство человечества. Почему подавляющее? Потому что он старается подавить Тех, кто не пребывает в этом состоянии, для них создаются наиболее неблагоприятные условия жизни. Не будете играть в наши мафиозные игры, то хорошо вам жить не покажется, да, говорят они. Так вот, учение «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» – Но это один закон, один великий духовный закон, который мы сейчас рассмотрели. А в Нагорной проповеди несколько, а если глубже посмотреть, то много духовных законов. Они разъясняются глубоко, только очень сжато, потому что Нагорная проповедь – это квинтэссенция учения. И мало кто во всем христианском мире глубоко в это вдается. Гораздо легче пойти поставить свечку, чем зажечь светильник в собственной душе для Господа. Чем озариться этим огнем, сказано, духом пламенете. Господу служите. А внешний обряд он гораздо легче, спокойнее, чем вникание в свой внутренний мир, и гораздо легче формально что-то исполнить, прочитать и забыть, гораздо легче повесить портрет учителя и кланяться ему, чем следовать его учению, но он не для того пришел, чтобы повесили портрет его, а для того, чтобы создать Всевышнему Обитель в нижнем мире, чтобы объединить любовью все души и чтобы господь, который есть любовь, обитал среди нас, среди всего человечества. Для этого Он пришел, к этому призывает. Его учение — это главное, что Он принес. Остальное — великая тайна. Его жертвенная смерть, искупление грехов, Его сошествие в ад и выведение душ, мучившихся там со времен Ноя. Это великие тайны, которые приоткрываются нам в Новом Завете, в Верхом Завете. А то, что нам предписано, это следовать его словам, его святому учению. А не только повесить портрет и кланяться. И он говорит так, а что вы говорите мне, Господи, Господи, а Слово Моего не исполняете? Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоим ли именем мы? Чудеса совершали, а я скажу им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, все делатели неправды. Не помогает поклонение портрету, а? Не помогает прикрытие его именем. Не помогает Господи, Господи. А помогает что? Правда спасает от смерти, сказано в Писании. Правда спасает от смерти. Вот этот вот великий духовный закон. Ну а потом продолжается молитва Отче наш». Какими словами она продолжается? И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. В Евангелии от Луки на этом заканчивается, а у Матфея прибавляется, ну, как говорят, церковная формула, завершающая молитву, ибо твоей в и сестры». Так вот, не введи нас во искушение, но избави нас от Лука. Мы касались немножко этой темы, правда? Тут два вида испытаний указаны. Одно называется искушение со стороны Господа самого, Отца Небесного а другое приходит со стороны лукавого. Говорили мы об этом, да. Вот со стороны Господа какие же искушения нас посещают? Искушения или испытания со стороны Господа предназначены для того чтобы возвести нашу душу еще выше поднять нас на одну ступенечку но ну, еще выше может громко сказано не так высоко мы с вами там подножие горы все мельтешимся но тем не менее еще один шажок вперед вверх это господь нас испытывает чтобы возвести чуть выше как Авраам он испытывал, как других праведников а лукавый что делает его испытание в чем состоит от которого Иисус советует нам просить избавления в этой молитве, а чтобы нас уронить, поближе к бездне придвинуть, не дай Бог, чтобы мы пали на нашем духовном пути, споткнулись, да, провалились. Не дай Бог такой. Значит, вот вам. Испытание Господня поднимает нас, а искушение злого начала, оно нас э, соблазняет пойти вниз по наклонной плоскости. И мы просим, чтобы Господь избавил нас от такого влияния. А почему тогда мы просим, и не введи нас в искушение, но от того, чтобы нас увлекли вниз, то мы умоляем избавить? А почему просим Его не вводить в то искушение, которым Он искушал великих праведников, и благодаря которому они поднимались выше? А вдруг не выдержали? Мы умоляем относиться к нам милосердно, умоляем о его снисхождении, и милости. Потому что вдруг не выдержим, тогда будет ужасно, стыдно, ужасно, так сказать, позорно. Опять-таки будет некий день. Поэтому мы просим, чтобы Господь поступал с нами так, как сказано у пророка. Вот я поступал с ними, как поступают с домашним животным, освобождая челюсти их от узды, и подкладывая им корм. Милосердно. А это зависит от того, что мы милосердно поступаем с кем? С другими, да? Потому что все человечество одно, и единение душ – это высший факт бытия. Ну а далее объясняет Иисус Христос, завершив эту молитву, ибо если вы будете прощать людям согрешение их, то простит и вам. Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешения ваших. Казалось бы, это уже сказано выше. Тут есть одна очень важная черта дополнительная. Смотрите, прекращает ли Всевышний быть нашим Отцом. В любом состоянии нашем, в пасу, в том числе, грешном, беззаконным, не дай бог. Он не простит совершение, если мы не простим. Но кто не простит? Грошный судья не простит? Не милосердный некий царь? Нет, отец ваш. Он остается отцом. Любое наказание, которое он отвергает душу, это отеческое взыскание. А нам бывает очень трудно. Правда трудно в этом мире. Серьезно. Да? Как вы думаете? Так ли легко пройти эту помощь? Но когда мы помним, что... Он не оставляет без наказания детей своих, очищает нас. А когда задумываемся над тем, что вечность нам предстоит, что такие там великие и высокие миры, исполненные любви и света, что забывается все земное там, забывается подобно тому, как подросший ребенок не помнит, как в младенчестве он болел корью или что-нибудь в этом роде. Даже вообще стирается Мы понимаем, что овчинка выделки стоит. А игра стоит свечи, потому что величайшее предстоит нам вкусить блаженство, если удостоимся, в с которым все земные испытания как ничто. Он – Отец. А если Отец не наказывает, то самые худшие черты воспитывает в своем сыне или в дочери своей, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших и всегда остается возможность обратиться к Отцу Небесному, с мольбой, с раскаянием, со слезами, с горячей молитвой, в любых страданиях, испытаниях этот путь открыт. Древнее предание говорит, что закрываются все пути. Грех может закрыть все пути, еще что-то может закрыть, но врата слез никогда не затворяются. Когда человек плачет и кается, то отверзается ворота всего Никогда не затворяются ворота слез. Потому что он есть отец, принимающий и милующий детей своих. Ну, а дальше формулируется еще один закон. Какой же закон? Если этот закон мы назвали законом зеркала, законом э отражения, то второй закон, ну, условно мы назовем законом устремленности или собирания сокровищ.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 А за что они награду получают? Что они хорошего-то сделали? За притворство, своей, за лицемерие, вот за это награда. Ну и награда притворная. Она же совершенно соответствует содеянному. Они получили нечто пустое. Пустую славу среди людей, которые недостойны их истинного состояния. Это и есть их награда. Значит, Они устремлены к пустому, совершают пустое и приобретают пустоту. да? А ты, когда постишься, помож голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред отцом твоим, который в тайне. И отец твой, видящий тайное, воздаст тебя явно. Слово явно не во всех рукописях есть. в древнейших рукописях: отец твой в тайне воздаст тебе сказано буквально переводе с греческого. Отец твой тайне воздаст тебя. Отец твой, который в тайне воздаст тебя. Значит, дела человека, даже религиозные его обязанности, могут совершаться исключительно в плоскости вот этого материального мира. Он хочет одобрения от людей. Ну тогда все пусто. Он не имеет доступ просто к духовному. Закрыт туда доступ. Врата затворены. Потому что Отец пребывает в тайне. Что такое в тайне пребываешь? Невидимый Бог, непостижимый. Он в тайне для взгляда материального, для нашего ока земного. Он в тайне для разума нашего, потому что его великие э, сокрытости, его невидимое, непостижимо для разума нашего, не объемлится чувством нашим. Он сокрыт абсолютным как бы сокрытием, и в то же время он близок. Потому что все из него к нему и им, он есть корень жизни нашей. У тебя, говорит псалмопевец, источник жизни, и твоим светом мы видим свет. То, что мы видим, это благодаря его свету мы видим. Мыслим, потому что мысль тоже есть свет, да? тоже есть зрение, умозрение. Мы мыслим его силой, духом его, в конечном итоге. И мы не живем ни секунды без того, чтобы он изливал на нас эту жизнь. У него источник жизни. Насколько же он близок к нам? Он жизнь наша, он мысль наша, он свет наш, он основа всего. И в то время бесконечно удален и сокрыт, спрятан отец твой, который в тайне. И он воздаст тебя в тайне. А если принятие это чтения общепринятое, так сказать, распространенное, оно потом перешло в большинство рукописей, и во все печатные издания, всех практически европейских и, и восточных переводах, да? отец твой видящий тайное воздаст тебя как явно. Он явно воздает. Но он воздает явно в тайне, так что ты почувствуешь это. Ты почувствуешь, что? Мир радость во Святом Духе, любовь и благодать. А если ему угодно, то и в жизни твоей осуществятся большие перемены. Он явно воздаст для, для этого устремления человека, совершающего пред Ним дела смирения, что пост, что такое молитва, да? устремление человека должно быть туда, а не сюда. Куда же устремляется человек? Это вот закон собирания сокровищ. Потому что дальше, в связи вот со всем этим, говорится о сокровищах. Последующий стих. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровищ на, земле, на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. А и захотели бы, то не достали бы. Некоторым очень хочется и туда ворваться. Есть такие, с позволения сказать, мистики, даже каббалисты, которые хотят завладеть тайнами духовного мира и себе на материальную пользу это все направить. Но их ожидает, мягко говоря, разочарование. Там не достало. Воры туда не наберутся, как бы они не хотели овладеть тайнами духовного мира. Никакие эти понимаете, так называемые эзотерики, лжеэзотерики, лжеэгностики, уже лжеэместики туда не дотянутся и не притянут эти сокровища для осуществления своих вот этих земных амбиций, для исполнения своих земных низших желаний. Вот там воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Это закон, который мы назвали закон устремленности или собирания сокровищ. Что мы скажем об этом? Существует место, куда человек складывает свои сокровища. Ну а как понять, вот где сокровище ваши, там будет и сердце ваше. Сердце – это душа, это внутренний мир человека, это то, чем он думает и чувствует по Библии. И воздаяние будет там, где сокровища собраны. Первое значение. Ты собрал сокровища здесь, на земле, в виде пустой хвала от людей, приходящего богатства, которое используешь только в эгоистических целях. но ну, здесь и будет воздаяние. Оно временное, ничтожное, приходящее. Все это сгниет, будет поедено молью и украдено ворону. Ты собрал сокровище там? сокровища твои нетленное, бессмертное. А что у нас бессмертно? Что у нас бессмертное? Мысль бессмертная? Почему? Она не из состоит, она нетленная, может распасться. Да? Чувство любви, например, она бессмертная. Не припадает. Добрые дела бессмертны, потому что не в духовной области содеянно, они души очищают. А вот все такое материальное, оно уже распадается. Тут моль и вор, да? Ну, а другое, другое значение вот этих же самых слов какое. Наши мысли и желания, наше сердце, направляются туда, где сокровища наши. Там наша душа окажется. Где собраны эти сокровища, там будем мы сами. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. Все вот эти сокровища, они как бы уплотняются и объединяются в какие-то конгломераты состояния человека. В таком состоянии окажется душа, выйдя из тела. Мы окажемся, покинув нашу вот эту оболочку, в том состоянии, которое сами себе собрали. И вот такие сокровища нас там ждут. Итак, небесное, употребленные для земного. Вот вы молитесь и постите для того, чтобы видели вас люди. Или собирайте сокровища здесь. Существует такая древняя легенда о золотом кресле. Может, вы помните такой вот Один человек, имевший большую семью и лишенный каких бы то ни было средств жизни, взмолился Господу и говорит Господи, ведь у скольких людей гораздо меньшие семьи, вообще нет детей или что-то, и они благоденствуют, богатые люди, а ведь злые, плохие, а у меня ничего. Но вот ты обещал, что мы э, в обители твоей, райской, будем восседать на золотых ложах или золотых креслах, так он материально это представлял себе, ну хоть бы кусочек этого кресла вот мне здесь, чтобы я имел чем кормить семью свою. И на другой день он пошел копаться на своем бесплодном огороде, где две морковки росли, и вдруг на что-то наткнулся лопатой, смотрю, там что-то блеснуло. Оказалось, что это ножка от какого-то очень красивого кресла, притом из чистого золота. Он ее поднять не мог, позвал сыновей, они перенесли все хором эту ножку. Ну, и он подумал, все. Знаете, сколько это? Вот такая вот ножка. Вот так. Из чистого золота. Я обеспечен до конца жизни свои мои дети тоже, если и не внуки тоже. И приходит жена и говорит, ты знаешь, очень странный сон видела. Какой ты видел сон? Да вот працы. Авраам, Исак, Иаков, працы верующих. Знаете, что ведь многие придут от Востока и Запада, говорит Иисус Христос, и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Божьем. То есть это рай там от працы, и на иконах изображается это царство про отец Авраам, он, у него так вот распахнуто одеяние, и здесь у него очень много душ, такие маленькие человечки, он их так огнен, илон Аврамова. И вот там они восседаются Врамом, Саком и И вот я это видела, говорит, все сидят праведники, претерпевшие эту земную жизнь и явившие верность Божьему закону, они сидят на золотых креслах. И ты сидишь, но у тебя одной ножки не хватает. Uh -huh. И ты все время падаешь, чуть пошевелишь что-то, бац головой. Всем тебя показывают рукой смеются. Uh -huh. Чуть пройдет время, опять ты выставишь бац, всех охотят. Он заплакал, обратился к Господу: "Господи, все что угодно, я буду терпеть как ты, Забери, пожалуйста." Значит, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Нельзя накопить это и там, и здесь. И у человека бывает выбор. Древние мудрецы говорили так, что вот есть большие три жизненных блага. Богатство, ну, может, не такое богатство, как у Рокфеллера, но так, состоятельность. Потомство и долголетие. И к одному святому пришел человек и говорит, я очень печалюсь, уже у меня много лет, а детей-то нет, мне нужен наследник. Помолился этот человек, заглянул в книгу куда, и сказал ему, да, если ты очень хочешь, да, будет у тебя сын, но жизнь твоя очень значительно сократится. Воспитывать ты его, к сожалению, не успеешь, потому что у тебя два блага есть – богатство и долговетия, значит, ты будешь жить гораздо меньше. И, кроме того, все богатство твое исчезнет, он будет жить в большой бедности. То есть, ну, и тот уже выбрал, да, он родил сына, он родился сын, родился сын, тот сейчас, понимаете, там, землетрясение просто, все провалилось, и, и он умер, а сын остался все жив. То есть, земные блага очень ограничены, и на все они распростираются, да? Где собираются сокровища? Значит, Второй закон, мы сформулировали так, это закон собирания сокровищ или устремленности. Куда устремлен человек, там он и оказывается. Потому что устремленность – это ход нашей мысли, это потенция нашего движения, это цель. Я, оказываясь физически, именно в Суздале, потому что это дошел пешком паломничества. Я не могу оказаться в Вологде. Или тем паче в Париже, если шел в создан. Если мысль моя движется в этом направлении, чувство мое, воля моего направления. Я там окажусь. Это духовный закон, соответствующий физическому закону направленности движения. Потому что каждый раз, когда я мыслю в этом направлении, я еще туда продвигаюсь. Вот там я и буду. Ну и есть еще закон. Вот третий закон, который тоже у нас сформулирован где? Здесь же, в Нагорной проповеди, мы его назовем законом единства внутреннего и внешнего. Или законом излучения, потому что все внешнее, что нас окружает, оно как бы излучается изнутри нашего духовного существа. Из нашего внутреннего человека оно исходит и становится той духовной и материальной реальностью, которая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 Мы, может быть, неоднократно это читали. Все мы на горную проповедь иногда и на зубок знаем. Да? Многие ее помнят. Или, по крайней мере, близко к тексту. да. А э, говорят нам следующие люди, кто знает наизусть, тот знает на пятерку. Это говорит профессор своим студентам. Кто знает близко к тексту, на четверку. Кто пересказывает, но ничего не упускает, на тройку. Остальные на двойку знают. Но даже зная наизусть, мы не всегда понимаем. Знать и понять – это разные вещи, да? Вот что это за око? Что за светильник? Что за тело? Как нам понять эти слова? Мы сказали, что это здесь сформулирован великий закон единства внутреннего и внешнего. Или закон излучения всего сущего изнутри нашего человека, изнутри нашего вот внутреннего человека, духа нашего. Как понять это? Мы прочитаем параллельное место, где еще более явственно изложено вот это великое учение о внутреннем свете, внутреннем человеке. Это Лука, 11 глава, где параллельно есть изложение на горной проповеди, помните, да? 11 глава от Луки, и там несколько иначе это сказано. Светильник, да, даже с, с 33 стиха. «Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном месте» но под, не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Итак, свет по этой версии, логии вот этой Иисуса Христа, этого изречения, свет находится внутри нас. И когда он истинно сияет, то входящие будут видеть свет. Почему? Потому что вот этот дом, куда мы приглашаем, в конце концов, каждого человека, с которым мы имеем общение, мы его приглашаем в некое общее пространство или в наш как бы дом внутренний, духовный. И он либо видит свет там, либо тьму, либо скрыт свет, который в нас, либо он сияет, да? Тогда светит свет ваш перед людьми, в другом месте сказано у Матфея, чтобы они видели ваши добрые дела. Свет ваш – это не только свет Божий, который зажегся у вас. Божий светильник в вас, который сам Бог зажег, а вы дали Ему, принесли этот елей, чтобы горел этот светильник, как в храме. Так вот, светильник тела есть око. Так как связана вот эта свеча, которая на подсвечнике, и освещает дом с оком? Имеется ли вот это око? Хотя параллель есть. И говоря внутренним невидимым, Спаситель прибегает к внешнему как к уподоблению. Да? выражается причаобразно и за материальным скрывается духовный смысл. Но светильник тела есть око, и так если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. Правда ли, что если я хорошо промою глаза, вот эти вот физические глаза, сначала надо что-то попадает в глаз, вот так мы соринку вынимаем, да, видим. Э совенку в глазе ближнего обревно а в своем не чувствую. То есть я промою хорошо глаза, капли туда закапывают, то все тело мое будет светло. Да? как тело будет светло. Разве там не темно, внутри в моем теле. Там печень, телезенка, знаете, и желудок, и другое. И они что, вдруг оказываются освещенными светом? Что такое? Годится такое толкование куда-нибудь? Не годится никуда, да? Давайте другое получше поищем. Что, есть еще какое-то тело другое, и око другое, что ли? А если оно будет куда, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе не есть тьма. Так этот свет вот от этого самого плафончика, он во мне, нет? Не об этом свете идет речь. А свет солнца, в котором мы видим, или искусственный любой свет, это во мне или вне меня. Итак, смотри, свет, который в тебе не есть тьма. А каким это оком мы видим свет не внешний, а который в нас? Что это за свет в тебе? Мудрый Соломон говорит, светильник Божий, дух человека, испытывающий все глубины сердца. У нас есть светильник, дух. Дух наш светил и летен. Он испытывает. Вот мы что-то делаем, в чем-то участвуем, а он изнутри испытывает, следит, фиксирует. Но тогда, когда зажжен светильник, светильник погашен, и человек пускается во все тяжкие. Нет никакого света вообще, он ходит во тьме. А когда человек ходит во тьме? Всякий ненавидящий брата своего, говорит Иван, Есть человек-убийца. Он во тьме ходит и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила его глаза. Эти глаза? Нет, глаза духа, глаза души. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? И дальше он говорит, именно у Луки эта версия сохранена, если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все, так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Да если мы свет пропустим в область физического сердца, легких, печени, то мы минуты не проживем какой-то на свет. Именно благодаря сокрытости и той темноте, которая в нашем организме, оно все функционирует. Кто туда свет? Лампу что ли направить, Разрезать? Чушь! Но если тело твое все будет светло, а у нас еще какое-то есть тело? Есть у нас какое-то тело? Или вот это все? И мы смертные, и все, это значит, А апостол Павел нас учит и говорит, есть тело душевное, есть тело и духовное. А физическое есть? Есть, да. Ну, то, я не сомневаюсь, это точно есть. А вот душевный счет надо найти, надо отыскать, как следует порыться там. А уж духовное, оказывается, еще есть. Так вот духовное тело. То тело, в котором мы выйдем вот из этого перстного глиняного состава материального, в момент ухода из мира. Когда я выхожу оттуда, я совершенно. Отделяюсь вот от этой оболочки и как бы скидываю себя эту куртку, рубашку, раздеваюсь и ухожу. И у меня не так много дела есть, если я достиг какого-то понимания, что с этой рубашечкой здесь делает. потом ее царуют, сожгут и вообще-то сказать ставят. Я – это не то. Я – это тот, который здесь обитает. Я – это что? В чем проявляюсь? В воле, мысли, в чувстве. А это орудие я. Тело без духа мертво. Итак, если тело наше все светло, вот это внутреннее духовно-душевное тело, и не имеет ни одной темной части. А что за темные части у нас в этом духовно-душевном теле? Душевно-душевном. Чем образуются темные части? Эгоизмом. Злобой, завистью, ненавистью, агрессией, недовольством, ропотом, всякими-всякими грехами, всякий соделанный грех умножает темноту, темнеет это тело, а всякое доброе, а раскаяние, а молитва, а любовь к Богу и к ближнему, что делает, выделяет и очищает блаженны те, которые моют одежды свои, сказано в Откровении, или очищают, в другом приводе кровью агнца блаженны те, которые в белых одеждах предстанут, потому что это есть очищенное тело то есть душа как бы представляется здесь белыми одеждами, вот не этим и в нее облачен дух, значит, духовно-душевное вот это тело, оно осквернено, и обращается к нему царский сын, вот к этому телу, пришедшему на брачную вечеру. Друг, как ты вошел сюда в небрачной одежде? Оскверненный. Он молчал. Сказать нечего. А что сказать? Там все видно. Мысли читаются. Здесь можно оправдаться. Меня там по дороге обрызгали проехавшим грузовиком. Нет, не пойдет. Он молчал, сказано. Возьмите ее, выбросьте от саду. возьму внешний, Потому что не должен видеть. Значит, это вот, если тело будет светло, не будет иметь ни одной темной части, то будет светло все, внутреннее и внешнее, так, как если бы светильник освещал тебя сиянием. Твое внутреннее очищение очищает все вокруг, все обстоятельства твоей жизни. Наполняет радостью, любовью, благодарностью и единиц с Богом. Бог есть любовь. В той мере, в какой ты исполнился любви. В такой мере ты близок к Богу. Потому что пройдя э, семь морей, семь долин сказочных русских, ты не приблизишься, он не пространственно от тебя отделен. Пережив много лет, десятки лет пройдя, и даже сотни, не приблизишься, он не временем от тебя отделен, а состоянием. Он направлен на любовь, он есть любовь, он все отдает, все питает, все живит, все любит. А ты эгоистичен, замкнут и тянешь одеяло на себя. Что общего между этими двумя? Поэтому очищая вот это тело, ты приближаешься к нему любовью. Чем больше в тебе любви, милосердия, ближе к нему, чем меньше, тем ты удаленнее, вплоть до того, что стена между ним и тобой, ты его даже совсем не чувствуешь, не веришь даже в него. Он такую возможность дал – не верить. Потому что состояние такое. И говорит Иисус Христос, почему вы ищете убить меня? Потому что Слово Мое не вмещается в вас. Его убить хотели, помните? Это таки, да, не такие, да, я осуществили. Почему вы ищете убить меня? Потому что Слово Мое не вмещается в вас. А ведь Слово Его от Слова любви. А почему не вмещается? Куда не вмещается? Туда, где полно. Вот перед нами чашечка такая стоит. Вот, вот этот, если этот вот стаканчик полностью удалить, туда ничего не умеется. Потому что будет переливаться через край. Значит, чем-то такое полны эти люди, к которым он обращается. И слово его не вмещается. Там много чего-то другого налито. Что туда налито? Абсолютный эгоизм. Абсолютное самолюбие. Стремление только к своему. Ищите своего, а не Божьего и все. Надо убить того, кто хочет еще что-то, потому что вместить невозможно. Удалить, что убить. Отвергнуть это абсолютно. Потому что уж забыть нельзя его слово. Оно судит. Оно живо, действенно. Острее меча бою острова. Что сделать? Убить, чтобы больше он не говорил, не облечет. Вот это вот. Почему вы ищете убить? Но как же сделать так, чтобы тело, вот то самое тело, стало светлым? Если все тело твое будет светло, не будет ни одной темной части. В наших силах это. Очистить душу свою настолько. Светильник тела есть око. Значит, самое суть, что же это за око? Какое око? Которым мы не зрим, а умозрим. Око умозрения, мышления, чувства, да? восприятия духовного. Но когда очищается, мы Бога видим, потому что чистые сердцем Бога узрят. И здесь же опять Бога не видел никто никогда. Как узрят? любви? Если любим друг друга, то Бог пребывает в нас. Чистые сердцем, очистившие сердце для любви Бога узят. Как очистить? Вот вопрос-то, главный. Можем ли мы сами? Бог очищает. Иисус Христос берет на себя грехи наши. Сообщает нам ризу праведности своей, покрывает нас ризой праведности своей. Но он говорит, а вы не оставайтесь такими. Вот вы покрыты этой резой праведности, но очищайтесь, стремитесь, кайтесь, чтобы действительно эта одежда стала у вас незаемной на время данной, а вашей собственной. Как люблю я закон твой. Он стал моим, ибо заповедем твоим я верую. Сначала это закон Божий, это одеяло праведности Божьей. А потом оно моим становится тогда, когда я его принимаю и сливаюсь с ним. Вот тогда, значит, да? это второй, это уже третий, вернее, из рассмотренных нами законов называют закон излучения или единства внутреннего и внешнего. Но все несчастье людей, каждого из нас и всего человечества в целом, что все время внешнее хотим изменить, усовершенствовать машины, усовершенствовать механизмы, усовершенствовать социальные какие-то связи между людьми, а люди все такие же. Как можно усовершенствовать социальные связи между абсолютными эгоистами? Каждый из которых стремится к пользе для себя и к вреду другого. Да как угодно ты их улучшай, а суть остается та же. Чем больше улучшаешь, тем еще и хуже становится. Потому что скорее можно. Чем больше улучшаешь технику, тем больше можно людей погубить. Не было газовых камер, печей, атомных бомб и биологического оружия в прежние века. Теперь есть. Это плоды науки. Значит, чем больше ты внешним занимаешься, тем хуже. Чем больше очищаешь сердце, тем лучше. И если око твое будет чисто, мысли направлены к Богу, чувства к Нему и усовершенствоваться будут по Его образу. У вас должны быть те же чувства, что в Иисусе Христе. Мы имеем ум Христов, не потому что мы умные, а Он нам дал образец мышления, образец чувствования. Чем тем больше приближаемся мы к этому раю, тем больше созидаем то, для чего пришел на землю Иисус Христос. И для чего он продолжает свое великое служение в Вышнем Храме Господнем, то есть первосвященник? Он созидает, еще раз скажем, Господу, Который есть любовь, обитель в нашем нижнем мире. Эта обитель состоит из всех душ людей, когда-либо живших, живущих ныне, которые будут жить. Но у Бога все живы. А если у Бога все живы, то Бог всех и оживит. И вот, несколько слов мы сказали об этой части Нагорной проповеди. Давайте перейдем к вопросам, если они есть. во-первых, огромное Вам спасибо. Вот, по поводу самого насчета. Ну, ничего, это по поводу самого, Богах, да, сейчас... как, как говорится. Мы говорим о Божьих постановлениях, заповедях, я здесь причитал Да, но и... Вы передаете. Ну, по мере своего неумения не, не это делать, к сожалению. По поводу первого первых самых Ваших слов о том, что молитва принадлежит общению. И что молитва личная, это совершенно другого качества и она не доходит а если говорить ну, не так сказали Конечно. не так ну я имею в виду за себя да получается за себя понимаете и вот во всей молитве отчаинаш который есть образец молитвы да. есть масса молит православных католических иудейских, мусульманских протестантов но это образец молитвы это сунда как бы молитвы но он говорит молитесь же так научи нас как молиться как иван научил учеников а вы молитесь так. Это не значит эти слова только повторять. А это образец, да? Образец молитвы. И мы видим здесь, как мы сказали, единственную материальную просьбу. Одну. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Православному, да, в звучанию или по-русски. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и дай нам на сей день. Да? Но вот это некоторые говорят, вот же материальный, вот материальный. Он говорит, не заботьтесь о том, что есть и пить. Дальше сказано на горной проповеди. Да? Это вы ищете язычники, а вы знаете, что отец заботится. Но как же он так сказал и говорит, а мы вы молитесь о хлебе. Здесь же что Противоречие? Нет. Дело в том, что хлеб есть не только физический, не хлеб не едином будет жив человек, но также всяким словом, исходящим откуда? Из уст Божьих. То есть мы молимся о духовном хлебе, чтобы нашей душе была дана пища. Но и о физическом, если мы это перенесем на физический план. Вот среди духовных всех просьб молитвы Отчи наш» есть, как мы видим, одна якобы физическая. Допустим, физическая, да, физическая. Потому что хлеб нам нужен. Но я не молюсь о себе. Хлеб наш насущный. Мне не принадлежит хлеб. Сейчас я имею хлеб... Имея какой-то достаток в мире, я обязан делиться, чтобы мы его вкушали, а не я, как крыса, забрав свою нору, один его жрал, оставляя всех остальных голодных. Не, я, немного, да? я немножко про другое. Если, если, ну, с точки зрения общего появления монашества, да, отшельничества, человек уходил, молился сам. Он молился в за общины. Община потом создавалась вокруг него. Плохо дело, если не молился, это не монах и не отчаянник. Именно он молился за церковь, именно за общину. Ну как же, ну четвертое век, какая там церковь, она только образовывалась, только стала там как-то, как-то, как-то появляться. Да? Ну, монаш тоже стал... Ну, -то дорогая наша, он говорит, как ты можешь быть, Иисус ну, Христос ну, собрал ну, вокруг себя... Учеников своих. 12 учеников, 70 учеников. Потом уже тысячи в Иерусалиме обратились, иудеев. Потом масса язычников стала интернациональное сообщество. Единение во Христе началось с призыва первых учеников. И он говорит так, что я не обо всем мире молю, а молю об учениках что, Да будут они все едины. Как мы с тобой, Отче, едино, Как я в тебе и ты во мне, так и они да будут в нас едино, Да уверуют мир что ты послал меня, значит, он приходит объединить, создать ту великую общину или церковь, то единство душ верующих, которое соединено братской взаимной любовью. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. И нет больше той любви, как кто отдаст жизнь за братьев. Значит, самое главное, первое, что он создал церковь. В IV веке, что в IV веке говорит, вся Римская империя уже полна христианами, истинными христианами, внешними христианами, тоже больше может быть, но до такой степени, что трон Цезаря качается, кесарь не устоял. Не устоял господство и сделал христианство господствующей религией почему? А уже трон закачался, потому что. Церковь начала расширяться внешним образом, на большинство жителей империи распространяется. Как ее нет в IV веке? Она, не, ну, а в I веке? Нет, ну есть, конечно, конечно как, есть. как церковь. Обыче, ну понятно. Нет, но... ну ведь... <связываем> не знаю, как саму особо... Ну попробуйте саму Именно любой ученик Иисуса Христа является частью его тела. Церковь – это Почему тело Христова. стали появляться? Отшельники? Да, если это Во-первых, вот Во чис, чисто историческое, как мы знаем, подоплека, отшельницкого э, Страшные оттуда. гонения были. Начались, э, начались монашеские общежития. Или вы говорите об отдельных старцах? Ну, изначально это отдельно... Изначально да, были общежития. общежития. Изначально общежития по типу есейских в Иудейской пустыне? — Нет, ну, я да, говорю нет. уже после. — А ну, после? — Моисейские общины. — Бежали от преследования, потом от продолжалось-то, уже после того, как преследования прекращались, или представители каких-то... Ну, — Монаши, ведь очень часто вокруг какого-то религии, то есть да. община потом только появлялась... — Ну да. когда... Сергей Радонежский, пожалуйста, он пошел. Один. Один образовал там, да, а потом... — в... же... да, была, него... была изначально у него идея образовывать общину? — Так он же был един. С кем? Со Христом. Он да, был его Христом. Первое. Второе. Он был един с Духами праведников, достигших совершенно, со святыми, которые в невидимом мире существуют. И един со всеми верующими на земле. Только духовно. Не надо для этого сидеть на одном стуле вдвоем, спать на одной печке или кушать из одной тарелки. Не в этом единство. Он начинает молиться и объединяет эти души, они такие привлекаются. Да? Вы понимаете, да? Но Христос призывает ведь не только о братьях и сестрах мы саповерий. Он говорит, что особенного делаете, если любите только любящих вас, не то вы делаете и Нас призывает молиться именно и о врагах даже. Да. И любить. Мы сказали, что там, где сухая земля, там наиболее она нуждается в рошении Тогда больше любви надо направить. А он молится, вот я не о всех молюсь, а о вас. Его особое попечение, Мессия, вот именно направлено на церковь, на общину любящих, чтобы она распространялась. Он их искупил, Он за них молится. А мы должны любить даже и врагов. А Он молится именно вот этой молитвой. Вообще Он о многих ходатайствует. Он ходатайствует за грешников, мы знаем, кающихся, за любого человека. Но! Он за преступников сделался ходатаем по пророчеству Исаии, 53 глава. Но вот эта молитва, да будут все едины, она только ошваживает учеников, только общину, только церковь. Потому что они же стремятся к любви, к единению. А как можно ввести в это единство или молиться о том, чтобы объединился с этой церковью, с этой общиной? Любящий человек, ненавидящий человек, жадный, злоумышленный, коварный. Ему там нет места, если объединить его... Тот взрыв произойдет, там все разрушится поэтому этой молитвой пасторской вот этой вот последней молитвой перед, перед Евсеманией Голгофой Иисус Христос молится исключительно об учениках как о том семени человечества которое возросший станет великим деревом объединит всех да? потому что это соль земли это свет земли это средоточие Божьей любви в человечестве он о них молится. Об остальных молятся только лишь, о, как сказать, об освобождении, избавлении и возможности им приобщиться к этой церкви, к этой общине. Вот о чем. То есть тогда, если даже относится молитва матери, потому что она в большей степени эгоистична. Матери? Вот, и, ну, матери а детям? молится, например. Она не эгоистична. Для, да, для женщины да, в целом же есть, конечно, женщина. есть праведные женщины, очень, которые обо всех заботятся, есть самоотверженные, изумительные женщины, святые и просто очень э, прекрасные. Но для женской природы в целом мы берем 90 там с чем-то, выход за пределы своей самости и эгоистичности, прежде всего для женщины, осуществляется в заботе Именно. о других, и в первую очередь для большинства еще раз, о детях то есть женщина создана так, что заботится о себе, и сказано, впрочем, спасется через чадородие. Есть такие слова -обуски. То есть для эгоистичной женщины первый природный, естественный выход за пределы любви к себе, это любовь к себе же, но отделенная к себе же, отделенный от нее в виде кого? Ребенка. Женщина так сознана, она притягивает и тянет на себя, так сказать, эту любовь, эту А потом, для чего это все делать? Чтобы родившийся ребенок смог испытать вот этот прилив любви и заботы. Значит, спасается через чадородие, выходит из пределов эгоизма и изливает любовь на ребенка, а дальше уже научается любить и других. Да? То есть это великий божий замысел относительно женской природы вообще. Еще раз скажу, не всех женщин касается есть. Души настолько высокие и праведные, что к ним не относится. Но для большинства, да. Так что это никак не эгоистично. Mm -hmm. Но если, если же любовь женщины замыкается на ней и ребенке, и даже на семье, и дальше она ничего не, не хочет развиваться, то, конечно, может стать эгоизмом и даже путем неспасительным. Да? Она может кем-то жертвовать, кому-то причинять зло ради своей семьи. У меня есть. Знакомый, правда, не женщина, а мужчина, он очень любит свою внучку, ну, пожилой, и говорит так, ну, казалось, вот любит внучку очень, ну, прекрасно, прекрасно. Я так люблю свою внучку, что я любого бы убил ради нее. Ну, как вам такая любовь? Не слышали? Никогда не от кого такая. Вот я слышал. Ну, вот, вот вам пример тупиковой любви, Вредный, да? всех терпеть не может и вот, любого человека, готов. ну вот такая любовь, конечно, губительно, а, а которая начинается с детей и потом еще дальше идет, да? спасибо. вопрос пожалуйста. Конечно. Владимир спрашивает <звешиваться> про пост про помазание головы потом спрашивает помазать голову свою относится только к духовному пониманию или также буквальному исполнению и является это заповедью или как совет? <звешиваться> дело в том, что в книге Эклезиаст царь Соломон дает, конечно, движимый духом святым такой совет да будут одежды твои всегда белы и да не оскудевает елей на голове твоей в древнем мире, в том числе там, в Иудее, в Египте, в Междуречии и так далее, был обычай голову помазывать Елеем. Это было доступно состоятельным людям, потому что бедняк, у которого чуть-чуть этого елея не станет тратить на прическу. Голову помазывали Елеем. Значит, в буквальном смысле помазать голову елеем это значит предстать, ну как бы мы сейчас сказали, постриженным, ухоженным неразлохмаченном и, так сказать, в э, приличном виде, в в обществе представить. То есть сделать вид, что ты не постишься. Потому что обычно, когда постились, то посылали, посыпали голову пеплом, раздирали одежду и другие такие, понимаете, тетральные трюки на всем ближнем Востоке устраивали, чтобы показать, ох, как я оскорблю, надрываю, надрываю одежду. Там. Значит, человек э, помазал голову и рем, то есть он. Весьма доволен, наелся, и таким предстает перед людьми. А в духовном смысле помазать голову елеем – это значит э, не противиться Духу Божьему, потому что Духу Божьему елей уподоблен, или Дух елею. Да? Господь изливает Дух Божий, как елей. Когда помазали царей, вот, например, Самуил помазал э, пророк Саула и Давида, в каждом случае он брал рог с елеем и изливал на голову от излияния Духа Святого. Символ такой. Значит, да не скудевает елей на голове твоей, или помажь голову елеем, это значит, пребывай с Богом в Духе Его. Иоанн говорит, вот вы имеете помазание от Всевышнего, от Господа, знаете все. То есть Дух Святой вас учит, а Он подобен елею, заживляющему раны, смягчающему, да, употребляемому для светильника. Вот это вот оба смысла, конечно, есть. Помашь елеем голову, чтобы никто не думал, что ты постишься, не делай скорбное лицо, и, с другой стороны, пребываю в веселье Духа Святого перед Богом. Потому что елей – это символ веселья Здесь Есть ли у нас какие-нибудь еще темы? Можно еще? Насущный хлеб, первые слова, поставляется ли как-то с а, теми словами Христа, которые он говорил в пустыне? Отвечал, что не хлебом насущным, но каждому слово. Не хлебом единым. Нет, не, не хлебом единым, другой. да, но... Не, не хлебом единым, то есть иначе переводя с греческого, со славянского, как у нас, не одним только, да? Не только, даже единым можно убрать слово, оно, так сказать, идиоматическое. Не только хлебом плотским будет жив человек. Но и, но и Словом, исходящим из Господня ну а здесь другое там э, «усия» корень э, там э, по-гречески именно «сущность», «насущный», то есть «необходимый» необходимый для жизни, необходимый для жизни. Э, необходимо для жизни питаться э, земной пищей, для физической жизни, для духовной питаться mm -hmm. духовной пищей да? и, на, и нам нужно то и другое на каждый день и не дальше того. Я не уверен, что проживу еще день, да? Бог даст, да, но чтобы сегодня я был жив перед Богом физически, а прежде всего и жив духовно, питался Словом. Это да, другое слово, не, не то. Единое и насыщенное. Помните, также Христос говорил о том, что если Бог кормит и птиц, и так одевает полевые цветы, то кормит... А он заботится о людях, да? Еще мы до этого дойдем, да, может быть, Хорошо Хорошо. Да, он заботится, но э, это не отменяет и не заповеди. Заповеди 6 дней работы, делай все дела твои, а 7-й суббота Господу Богу твоему. Некоторые делают ударение на этой части заповеди. Тоже правильно, что надо посвящать день Господу, и перед ним да, субботний. субботник. Но 6 дней работы, это тоже часть заповеди. Потому что если буквально мы воспримем это, вот ничего не делайте, как птицы. Они же не бывают птицы. А тут, оказывается, надо работать. Ни одна йота, ни одна черта не придет из закона. Значит, ни одно слово Иисуса Христа нам не отменяет. Прежде сказанное Богом через пророков, или, или в Торе в Синайском законодательстве. Объясняет только. Еще вопрос из интернета. А правда ли, что Господь говорит, что хлеб наш, наш надсущный дашь нам дней? То есть да будет у нас всех хлеб благодать и Божьей. Ну не надсущный, не такого. Насущный, то есть необходимый, как вот мы сказали. Mm -hmm. И несомненно, да. Э, ну, э, мы должны просить, как и сказали у Бога, хлеб физический и духовный. Потому что в том же Евангелии сказано со ссылкой на второзаконие, в ответе Иисуса Христа, искусителя, что не хлеб ни единым будет чем значит, говоря позже в Нагорной проповеди о хлебе, он имеет в виду этот смысл? Конечно. Еще вопрос можно? Лука 1133 Это тоже Нагорная проповедь, только иначе Одиннадцать тридцать три. И какой же вопрос? Следует ли из этого стиха, что человек не должен скитаивать в Божье Откровение и уходить в сокровенное место? Следует ли, что не должен стремиться к аскетизму? Это разные вопросы. Аскетизм, что такое? По первоначальному смыслу, это умоление, уменьшение своих физических потребностей и за счет этого возрастание духовных когда убирают, так сказать, свои заботы, уменьшают как можно заботы о материальном, чтобы дать место Духу. И Иоанн Креститель сказал о Госусусе Христе, ему нужно, должно расти, а мне умоляться. И перефразируя, Духу Божьему, присутствие Божьему должно расти в нашей жизни, а нашему эгоистическому присутствию мне должно умоляться. Но аскетизм – это одно. Вот зажженная свеча, если она понимается как Откровение Божье, то нужно еще очень хорошо проверить, Откровение ли это Божье. Если человек абсолютно уверен, и согласуется то Откровение, которое он получил с Писанием, и законом любви к Богу и ближнему, заповедями и так далее, да, он не должен утаивать это. Не должен, если ему Бог дал силу говорить Слово, проповедовать, призывать. По-настоящему Бог дал эту да, вот миссию то большой грех скрывать это. Но тут даже не об этом говорится, а говорится о нашем внутреннем мире, зажегши свечу. То есть озарив свой внутренний мир этим Божьим светом, допустив этот свет гореть в своем внутреннем храме, мы должны проявлять и вовне это. Вот здесь у Луки не сказано. Здесь просто вот, вот э, приводится как факт что никто не ставится еще в сокровенном месте. А в Евангелии от Матфея приводится пояснение. Так досветит свет ваш перед людьми. То есть у вас внутри-то он горит, этот свет. Но если он не будет светить перед людьми, то вы ставите это доброе, это святое под спудом. И дальше он объясняет, что они видели ваши добрые дела. Именно в делах, не только в словах. Больше нет у нас вопросов. А вот хлеб насущный правильно ли будет понимать все в духовном смысле самого Иисуса Господа, потому что он сказал: я есть я хлеб шилыч, шесть небес, как бы слива соединяет все Да. Слово Божье говорит устами. Его через человеческие уста мы слышим, говорит, Бог говорит, тот, кто дает этот хлеб. Я говорю, я этим хлеб живой, шедший с небес. Если мы имеем в виду Духа, он говорит, Дух животворит Плоть Плочь не пользует немало. Слова, которые я говорю вам, суть Дух и жизнь. Если мы будем иметь в виду пребывание Духа Божьего, духовное начало, которое можем мы вместить в нашем внутреннем храме, то да. Если же мы говорим о буквальном, то оно э, приходит в противоречие с э, учением самого Иисуса Христа. Вот плоть не пользует ни мало. Если мы имеем в виду, что то совершенно буквальное, то а если духовное, которое за этим стоит, воспринимаем, тогда да, тот самый храм. Так что вкушение слова, вкушение учения, его претворение в нашу плоть и кровь, это имеется в виду. У да? нас есть сегодняшняя тема, вопрос, не знаю, смогу правильно сформулировать. Мне недавно попалась книга про вот, Ауэнсин Вейкёхов. Вот, да. И там интервью с этими людьми, которые находились в этой... Общение, так называемые и интересно, что начинали они все одинаково, тоже с поисков истины, с возмущением несправедливости этого мира и так далее. И потом э, вот эти практики, которые усматривают такого рода занятия и совместное времяпрепровождение, привели в конце концов вот к такому, многие разочаровались и как-то там еще что-то пошли искать. Но э, не есть ли вот эта ошибка в какой-то момент на пути человечества, когда он начинает искать путь индивидуального спасения, когда он сам с помощью практик хочет вот я спасся, когда он не видит вот эту общую картину спасения Адама, в последнем Адаме. Ну тут, конечно, есть большая ошибка, если человек один не исполняясь, не стремясь к любовью. Нет, но они живут в общине, и тем не менее, как будто бы получается, что вот это все практики и все, они направлены на... Ну, вот это вот я, я вот спасаюсь, я достигаю какого-то там состояния, ну, как мастики, ну прежде всего, насколько, Нет, насколько практики, мы понимаем, да. это учение вообще себя не возводит к библейским истинным христианству отношения никакого не имеет. Если на горной хробфюре в том числе не считается, оно вне этого и основано на служении просто темным духом и злом началом. Как получается потом. Так что это вообще то вообще-то сопоставлять не с чем. Оно не сопоставимо с учением Иисуса Христа. Это во-первых. А во-вторых, да, если человек не принимает любви Божией для своего спасения, то Бог посылает духа заблуждения. Прямо сказано, и потому для, для сего пошлет им Бог духа заблуждения. Бог посылает духа заблуждения, как царю Саула был послан дух от Господа Да будут осуждены все, ну или по другим переводам «попустят дух заблуждения» да будут осуждены все, не веровавшие правде, но избравшие ложь или не принявшие духа истины ли своего спасения, духа любви да? значит, если суть и корень учения – это любовь если сам Иисус Христос сказал, что весь закон утверждается, Божий, Моисеев, закон на любви к Богу и ближнему, тот, кто проходит мимо любви не дает любви Божьей проявиться в своем сердце и жизни, не любит следовать на ближних, не заботится о них, не любит Бога, а избирает какое-то другое учение, другой путь, он находится в заблуждении и может овладеть, не дай бог, и злое начало, и злой дух. Поэтому, конечно. А что касается уж Аум Синрикета, простите, уже и говорить не о чем. какое шаманское учение, связанное с нечистыми началами. Ну как же узнать, заблудился ли он? Принявший, принявший, да, говорит Иисус, принявший имеет свидетельство в себе самом, принявший сына Божьего, имеет свидетельство в себе самом, потому что эта любовь Божья извела в сердца наши духом святым, она нас ведет к любви, благодарности Богу, прославлению Его и к братской любви к людям. В наши сердца открываются навстречу людям состраданием, любовью, жалостью, сочувствием и так далее, мы имеем свидетельство в себе самому. Никакое внешнее свидетельство тут не годится, какой, какой формы крест человек носит, или изображает, или какие иконы, или без икон или еще что-то. Эти признаки не даны в качестве определяющей потому что Иисус сказал, из того узнают все что вы, мои ученики, если чтобы, будете иметь любовь между собой. Не форма поклонения, креста или, или каких-либо предписаний, а любовь. Как любовь можно э подтвердить? Как? Если она внутри тебя, то только ты знаешь, имеешь свидетельство в себе самого. А если она проявляется вовне, то и другие знают. Что не может дерево доброе приносить плодов плохих, и не сбирают, что виноград стерновника, да? Оно видно во мне, и оно свидетельствуется изнутри. Вот весь ответ. Да? Это сокрыто. Кто проникнет в твою душу и определит, что у тебя там? Ты только сам знает. Так и, и, и того, что в человеке никто не знает, кроме духа человеческого. Говорит Апостол. Еще два вопроса. Вопрос. Если человек не простил ближнего, но не мстит, ему не делает зла, но в сердце держит какую-то обиду, как простит этого человека Отец Небесный? Вот точно так же в той мере простит, в какой он простил ближнего. Может быть, если он не делает зла, то ему не приключится особенно большое зло, но прощение Божие он не будет чувствовать в своем сердце и к Богу не приблизиться. Очевидно так. А если будет мстить, то его будет вместе. Так что да. Тут имеется в виду так и в, в большом времени, если человек не простил, как же осуществиться как, вот, в общее прощение, если люди не прощают друг друга? Ну, даже мировой судья говорит, предлагает помириться да, на процессе. Прежде чем вести процесс, говорит, ну, я вам советую помириться. Выйдите там туда, или прямо в зале, или где-то в коридоре, все-таки помиритесь. Так и Бог нам предлагает, Иначе будет процесс. Кого? И а, По каким признакам человеку отличить свет, который в нем от тьмы? Итак, смотрите, свет, который у вас, не есть ли тьма? А знаете ли, свет имеет э, совсем другую природу, чем тьма А вот когда вы входите в комнату, вы видите, освещена она или нет Можете сказать, темно или светло или на улице, когда вдруг потемнело, началась гроза. Или солнце сияет. Это отличимо от, одного, от другого. Да? Следовательно, войдя в себя, а Бог нас призывает к этому, войди в себя, народ необузданный, говорит он, вникай в себя и в учение занимайся этим постоянно, так поступая спасешься, говорит апостол. Войдя в себя, человек хорошо знает, темно там или светло. Царствует любовь радость мир благодарность господу желание сделать добро людям любовь к ним или себелюбие ненависть зависть недовольство то человек хорошо разбирается он пусть посмотрит многие бегут правда мы знаем многих да, которые бегут э, и стараются заглушить тот голос неприятный который в них звучит путем вслушивания э, совсем другие источники звуков как например э, рок-музыку и там что то да, когда все громко звучало, и этот было заглушить. Я Адам, когда услышал голос Божий, после того, как согрешил, он что сделал, Бежал и скрылся с Евой. Ну так для этого нужно сделать усилие, вернуться в свой внутренний дом, в свое сердце и посмотреть. Я думаю, что дальше ничего не скажешь, человек должен здесь сделать. И, Иисус говорит, ты можешь, вот смотри, свет, который в тебе не есть для тьма. Значит, мы можем усмотреть, иначе Бог он не сказал, смотри. Бог говорит, а не человек. Еще отзыв посмотреть. Женщина пишет, сегодня начала читать введение Ветхий Завет и чудом попала на лекцию. Спасибо огромное, то, что вы делаете, очень нужно и очень важно. Ну, не отменяюсь. Слава Богу, если кому-то это нужно и важно, заслуги не, не, не имеют. А как можно определить, где сбился, все, как раз раз вот вроде был свет, а потом бруть свет. То есть нет, конечно, что-то произошло. Еремия дает, э, Бог чем м конечно, говорит так, что поставь себе путевые знаки, поставь себе опознавательные камни и возвращайся, Дева Израиля, в города твои, по той дороге, по которой ты шла. Ну, имелось в виду, что вот когда иудеи выходили из Иерусалима, шли в Вавилон, то есть проходили вполне определенные места, которые они знали, да, и когда возвращались, тоже помнили этот путь. Как вернуться в родные места, в Иерусалим и так далее. И душа, вот эта дева Израилева, символическая, она ведь ушла от Бога. И вот здесь она прошла, вот здесь сделала что-то не так, здесь ошиблась. Надо поставить путевые знаки, возвратиться хорошо вспоминая, ретроспективно, да? по пути вспять, все, что было, здесь, здесь исправить дальше, дальше, дальше и вплоть до самого отчего дома. А человек имеет возможность это сделать, иначе в описании нам не говорил, возвращайся к этому пути. А мы бы сказали, нет возможности. Она есть. Можно еще? А, Ну, Я так понимаю, что для нас, для всех важно не только прощать, но и быть прощенными. Богу, Отцом Небесным. И Он говорит, как вы да, прощаете, да? А, а ближними это не в наших силах. Бог имеет для нас нечто mm -hmm. прекрасное, что Он хочет нам даровать, да? И великое mm -hmm. блаженство, которое Он хочет нас вести, у Него прикосено. А с ближними не так, это их дело, простить или нет, да? Ну да, но мы живем здесь сейчас. Здесь и сейчас. Значит, мы должны прощать. Но нам не переписано прощать, ожидая, что нас простят. Совсем нет. Нет, не, не Нет, конечно. Не нет, ну, а что, что, что делать, да, если... А, ну, если... Нет, нет, если нет того прощения. Если которое... согрешишь перед тем, то то надо исправлять. Просить прощения исправлять, несомненно. Нет, если оно... Нет, нет, нет, да. Не даруется, ты не нет, получаешь его. Если, да, да, другой не прощает. Не прощает, то поступай по завтраку что ты должен простить или должна. А это его совесть и дело, его жизнь не простит или нет. И что? Поэтому остановиться с разъемом-то в, в том, стоять на распуте дорог, надо идти. Что написано, оставь уже не катар свой или иди, если он против тебя нет. Значит, добиваться прощения все-таки мы должны, кроме если брат твой имеет что-то против тебя. Да, но брат, брат твой, не сказано брат. Сказано любите врагов, но если брат имеет что-то против тебя, ты не должен прекращать жертву и молитвы и всю жизнь добиваться, что он ни в коем случае. А брат, брат это единение в любви, сострадание в общей жизни. Да, это брат, а враг нет. А с братом надо всячески стараться, конечно, перемираться. Но врага любишь. Не ожидая ни в коем случае с его стороны не прощения, не примирения. Это чудо, если враг примирится, то это большое чудо. А кому угодно, когда Господу угодно пути, человек у врагов примиряет. Совершенно верно, да. Но это уже от Господа. А можно, если музыки коснулись, спросить, вот, ну не по теме, тогда про музыку. Духовная ли музыка сама веселая? Какая музыка? Ну любая музыка. Не, ну просто без слов, для да, <связано> в каком смысле оно духовно, поскольку воздействует на духовные структуры нашей сущности, на подсознание, сознание, чувства, всю эмоциональную сферу и желания. Все духовные, это свойство духа. Но в мире духовном есть ангелы, а есть, простите, и другие. И вот в какую сторону духовного мира ведет та или иная музыка, это серьезный вопрос. Конечно, музыка нематериальная, вы ее попробуйте пощупайте вообще или там взвести. Она духовная, но, но и если тоже, к сожалению, духовная без байгура. Я ангелы духовные, так вот. Ну, то есть состояние композитора в момент написания, оно является как бы наполнением этого если Несомненно, конечно, любой человек если искусственный. Если я не доверяю этому композитору по какой-то причине, то мне слушать ему музыку лучше не надо. Но скорее вы будете ему доверять вследствие музыки, какое это на вас впечатление благотворное и пилотворное оказывает ее звучание. А не потому, что вы изучите его биографию, а он был пьяницей, и поэтому вы ему не доверяете, хотя это Муссерд, скажем Потому что это второстепенно его пьянца по сравнению с его а, то есть он, даже не будучи в таком ну, чистом картном состоянии, человек все равно способен э, переносить какие-то ну, позитивные. Несомненно, сферы. так может быть, что очищенная какая-то высшая сфера, а снесть ну, И много случаев. А может ли рок, вот, музыка для кого-то быть хорошим вперед? Ну, есть... В сравнении с тем состоянием, которое... он был. Знаете, какая есть пословица, такая есть. Не упрекайте его за серость. Это единственный просвет в его темноте. Или черноте, понимаете? Для таких людей. Может быть, конечно, какой-то человек вообще там преступник, вдруг вот рук его немножко как-то вот отвлекла или что -то. По крайней мере, он пошел, никого, никого понимаете, не ограбил, не завез, а сидел на концерте. Ну хорошо. все хотя рок-музыка тоже разная бывает. Мы говорим о самом темном, так сказать, Совсем Можно еще вопрос, не совсем по теме, я могу ошибаться в формулировках, но в какой-то момент Христос говорит о том, что «я призван спасти или спасти овец Израилевых, сначала отказываясь вылечить не югея, то есть потом он все равно его принимает». Женщину, ее да, дочь. Приеду. А как принимать вот эту первую фразу, первую реакцию Иисуса, что и первоначальный как бы отказ? Я послан только к погибшим овцам дома Израиля. Да, да. Почему он это сказал и в каком смысле? Как это соотнести с его же обращением к апостолам после воскресения? Идите по, всем, по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари или всем народам, вот он так сказал. Но мы должны обратить внимание на специфическое положение хананеев в земле Иудеи или Израиля. Какие хананеи? Это доизраильское население, родственные финикийцы, помните. Когда вышли евреи из Египта, то они были приведены в страну Ханан, где жили местные племена, очень, э, так сказать, в религиозной области дикие, с человеческими жертвоприношениями и так далее. Было дано э, повеление Богом эти племена приводить к единобожию, кто будет сопротивляться тех изгонять из страны, их выгоняли оттуда, а те, которые оставались, должны были принять э, единобожие и заповедь приобщиться к народу Божьему. То, что остались какие-то хананеи за те полторы тысячи лет после Исхода, которые прошли, что какие-то вот не покорились Слову Божьему за это время, ставит их в специфическое положение. Это наиболее были упорные люди, пребывавшие, закосневшие в идлопоклонстве, несмотря на то, что постоянно имели общение с поклонявшимися единому Богу иудеи. То есть были ожесточенные люди. И как бы, ну как бы в поучение, в пример этой хананеенки Иисус сказал, что я послан только к погибшим овцам Дома Израиля. Вот здесь находясь, вот здесь вот Мессия пришел на эту землю и ожидал увидеть, ну, по крайней мере, что все обратились к единому Богу за эти тысячи, за эти века. И вот вы опять здесь этлопоклонствуете. И он ее проверял этим, что она скажет. Она сказала, э, да, э, Господи, но и псы едят то, что падает со стола детей. Он сказал, вот за это слово «иди», дочь твоя сына, то есть она покаялась. В этот момент она, а, наконец, поняла, что Бог един, это послание Божий, сын Божий перед ней. Она покаялась, сердце ее раскрылось, и э, она приняла спасение. Вряд ли бы, он вот мы не видим, чтобы Иисус сказал кому-нибудь еще, грекам, Римлянам, тем народам, которые жили в своих регионах, не, не соприкасались на единобожием все время. Вот. Но, конечно, никакого национального и какого-то отвержения в этом смотреть невозможно. Когда пришли, кстати, греки, обратились они к апостолу Андрею, написанным в Евангелии от Иоанна, что вот некоторые эллины ищут тебя, то он сказал, пришел, час прославиться своим человеческим. Это началась проповедь среди других народов среди народов мира. Они а сказал, что они отвержены, потому что они там... В таком случае во второй главе послания евреям, где написано, что он приходит на помощь потомкам Авраама, там, так, да, опять ну, здесь уже тогда духовное наследие Авраама, да? Ну Послание к Евреям обращено к Евреям, конечно. Там ну, прежде всего подчеркивается ветхозаветное наследие, да, Но в э, Послании к Римлянам, которое обращено к Римлянам, mm -hmm. так, к представителям разных народов, прежде всего к своим Римлянам, то там говорится, что, э, что Авраам отец всех верующих. Всех верующих, независимо Как обрезных, так и не подчеркивается. Что Авраам, э, великий Божий пророк, посланник ко всем людям. Что... Я там тоже сказал, что э, говорим вам, знающим Писание. Поэтому они из разных народов, но Писание они все знают. Они знают Писание, они становятся детьми Авраама по вере да. и приобщаются к получению Божьего не сомненно, да. Так что там, там нет различия между людьми и Юрием. А посланник к евреям, ну так же в послании к рассматриваются вопросы, касающиеся Коринфа, а в посланнике евреям вопросы, касающиеся еврейского народа. Это в любом послании данного народа. Можно вопрос. Возвращаясь к прощению. А вот если человек сам себя не прощает, занимается самое. Его и простит. Ну, самое он сделал быть, плохое простите. И время прошло, вот он себя не прощает. Тут... А вот у нас в Российской империи потом такой народ есть самоеды. Как теперь он называется? Это слово изменили уже? Я не помню. Какой-то есть народ там в Сибири, да помните, самоеды. Даже у народа изменили название, просто неприятно было. А тем более у тех, кто не относится к этому племени, Очень плохая привычка, очень плохая. Нечестивый поедает собственную плоть сказанную, То есть постоянно он мучается и не находит покоя. Но надо перед Богом постараться исправить этот грех и принять от него прощение. Потому что Иисус Христос берет на Себя грехи кающегося грешника, умирает за Него и сообщает ему свою праведность. Вот надо поверить, это благодать Божию принять. И не основываться на состоянии своей собственной души не исправленной. Принимать себя свыше. Это серьезно. Полюбить себе начаток от Господа, как да. Образ Божий, который человек создан по образу и подобию Божию. Мужчину и женщину сотворил их. Как мужчина, так и женщина носит образ Божий в духовном своем существе. Он возвышен, прекрасен, но осквернен. Ну вот мы с вами прочитали несколько важных очень стихов из Нагорной проповеди. Дай Бог, чтобы это нам послужило. Добро и Спасибо. Спасибо большое. большое. Спасибо.